Так, так, так. Снова поездка в Будапешт. В поисках очередного счастья. Да, счастье мое. Приехали мы в этот поиск. Но мы нашли же и работу. И жилье Пока гуляем. Возле первого фонтана в Будапеште. Там на. Так, колесо обозрения. Вот стоимость. Колесо обозрения, глаза Будапешт. Вот оно в действии. 3000 для взрослого человека. Раз прокатиться. Так, Собор Святого Иштвана. Эй, Будапешт, за тобой скучал. С гуляем. И в том же месте, в то же, не в то же время. Проходим мой квест, который я придумал. Сейчас идем туда, отгадывать эту надпись, что она значит потерялась я парламент венгерский, самый красивый парламент в Европе. Вот уже. Так, где же у нас есть Wi-Fi? Нам нужен Wi-Fi. Нет, вайфая, а время убегает. Скоро не дюй варош Привет, парламент, давно не виделись. Парламент О, привет, привет, мужики. много много людей, карантина уже нет, наконец-то все подналадилось. Гулять, гулять, бродить. Современно. Современно. Вот так вот природненько. Ты лет. Ну ее, задний вид. Да, Викулькин? Галеный Лапкин? <связывается> Я в носках сижу. Балдея. Зрелищно. Вот так вот.